Танцую, красками телом рисую, пускаю узор, но кто из вас меня осудит? Ведь мне по сути Много сегодня не надо, лишь бы мои была со мной рядом, пускай дурду Музыка раз на без границ, Стандартов и норм куда не глядя, иди прямо на звук. Скоро ты будешь тут, и все будет, Скоро ты будешь тут, и все будет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 Волнами в воздухе кружатся руки И время замедлилось друг <смех> Забрала дух, загнала круг Тех ненормальных двух Глубокий вдох, считаю до трех Остановиться так и не смог Будто оглом, будто забыл Будто бы я по-другому не жил Тами делиться, как не были Старая книга на полке пылится Может нам снится Мы продолжаем кружиться Субтитры